Это построение легко сводится к построению треугольника равного данному. Выберем на сторонах угла произвольно по точке, пусть это точки B и C Откладываем в нужном месте отрезок равный AB. Затем, с центрами в концах этого отрезка, строим две окружности, радиусы которых равны AC и BC. Находим точку пересечения построенных окружностей.